Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Пазл Инглиш Заканчивается уходящий год, наконец-то он был непростым Если вам хочется подвести итоги, пожалуйста, напишите нам о них здесь в комментариях Ну а мы завершаем этот год на лайтах Сегодня мы с вами разберем лексику на примере интервью с Дженной Артега Где она отвечает на вопросы о ней, которые люди чаще всего вбивали в Google Она снялась в сериале Wednesday и стала звездой мгновенно Она набрала 12 миллионов новых подписчиков запрещенной соцсети с тех пор как сериал вышел в прокат. С наступающим вас всех и поехали! Только сейчас вы можете сделать себе подарок на Новый год. Вы получаете полный доступ к платформе на 5 лет. Кроме того, вас ждут новогодние подарки от нас и наших партнеров. Урок с преподавателем. Оксфордский тест. Три месяца Puzzle Movies. Книга от Миф плюс книга от Литрес. И скидка 20% на последующие покупки. Не упустив свой шанс начать учить английский прямо сейчас. Здесь нас интересует фраза ⁇ "to be related to somebody ⁇ Это пассивная конструкция, которая означает быть родственниками, если мы говорим про людей, или иметь отношение к чему-то. Например, ⁇ Я знаю, что мы похожи, но мы не родственники ⁇ However, visual impairment does seem to be related to both and Тем не менее, проблемы со зрением, судя по всему, относятся как к тревожности, так и к депрессии. Тоже фраза to be related. I've never played someone that has фраза be portrayed. В контексте актерской профессии значит играть роль То есть Джена играет Wednesday Но до этого этот персонаж уже был сыгран другими актрисами Она как раз об этом говорит Ну и Flawlessly Это наречь от слова Что означает безупречный, идеальный без единого изъяна expectations and It's weird to do something that people have already created expectations and ideas of Weird – это странный. Синонимом будет слово strange. И если вам нравятся разборы сериалов, то у нас есть другой сериал как раз с этим словом. Stranger Things – очень странные дела. Ссылка на этот разбор будет в описании. Посмотрите. Следующая фраза – to create expectations или to create ideas of создавать ожидания или представления о чем-то. Можно по отдельности использовать, можно вот так через запятую. Expectations and or не To stray это сбиться с пути, выйти за обозначенную территорию, уйти куда-то дальше. Pressure хорошее слово и хорошая фраза. С ним это про давление. Есть много давления на тебя. Об этом говорит Дженна. Причем давление может быть как буквальное, да, вот давление, так и психологическое. The best way to treat such is to apply Pressure. Лучший способ воздействия на такого рода кровотечения – это крепко зажать, чтобы остановить. Это в буквальном смысле переносным. I can't concentrate under pressure. Я не могу концентрироваться, когда на меня давят Is Jenna Ortega a Libra? Yes, I am. Is Jenna Ortega a Libra? Это знак зодиака Весы. Остальные знаки зодиаки у нас: Aries – это Овен, Taurus – Телец, Gemini – Близнецы, Cancer – Рак. Leo, это лев Virgo, дева Scorpio, скорпион Sagittarius, стрелец Capricorn, козырог Aquarius, водолей И Pisces, рыба Можете написать свой знак зодиака нам тоже в комментариях Я вот, кстати, Pisces, рыба Едем дальше We're apparently really indecisive and I am We наречие, судя по всему, indecisive это нерешительный в том смысле, что человеку тяжело принимать решение, делать выбор. My ever. She was that I немедленно. Someone, это ладить очень хорошо, причем сразу, да? Вот вы встретились, сразу же понравились друг другу, сразу же нашли общий язык. You clicked. Здесь Джен использует интересную метафору, она говорит Я чувствую, что Мэдди и я это один и тот же человек, просто разным шрифтом фонд это шрифт в компьютере, да, который She's such о weirdo. She's such a weirdo. У нас уже было сегодня слово weird. Вот weirdo это существительное, образовано от того прилагательного. Это когда мы человека хотим так назвать. Он чудак или она чудачка. I'm obnoxious. I'm in his business way too much. I'm obnoxious. I'm in his business way too much. замечательное слово. Навязчивое. Я все время лезу к нему. To be in business, лезть в чьи-то дела. Does Jenna Does Jenna Ortega do her own stunts? stunts это очень киношный термин Это трюки, которые, как правило Есть еще понятие stunt double Это когда у актера есть его дабл Который за него делает трюки Джена говорит, что делает сама Я люблю или мне очень нравится Что они так сильно ценят свою культуру To appreciate – ценить To make a conscious effort Прикладывать усилия, to make an effort, conscious, осознанно. Прикладывать усилия осознанно. Дальше она рассказывает про съемки в фильме X и убили ли ее, не буду спойлерить и как она пришла после этих съемок на встречу с Тимом Бертоном в гриме, после 24 часов без сна. Встретились они по зуму, и когда он ее увидел в этом гриме с кровью на лице, с липшимся волосами, уставшую, он рассмеялся. это мне это показалось очень умильным Enduring. Это что-то, что вас умиляет Такое вот Awe, Вот такое ощущение Дальше она рассказывает про свою первую роль в кино И говорит так Я была как губка Так же, как по-русски Я была как губка Просто впитывала в себя все, потому что для нее это была первая роль. In, впитывать, переваривать информацию, осмысливать, вот такое значение. I just referred to myself as it. I just referred to myself as it. Говорит, to refer, это ссылаться на что-то или на кого-то. Он всегда ссылается на свой дом как на убежище, например. I'm very fortunate. I'm, I'm I am a very girl. Я очень везучая, fortunate. И дальше я, я понимаю, что я нахожусь в привилегированном положении. How did General Ortega become an actress? I begged my mom for years. How did Jenna Ortega become an actress? I begged my mom for years. To beg наверное, все уже знают после песни Монескин. Begging это умолять, упрашивать, просить. Something that my friends even acknowledge. To acknowledge признавать что-то, подтверждать. He saw her, but refused to even acknowledge her. Он ее видел, но отказался хоть как-то это показать. То есть если по другому перевести, он ее проигнорировал, хотя он ее видел. So I'm currently pescatarian. So I'm currently a pescatarian. Тот, кто ест только рыбу и не ест мясо Тот же корень, что и было в слове Pisces, да? pisces you know you know Она отвечает poorly. Так себе, не очень хорошо Это можно отвечать про что угодно, для себя чувствовать может не очень хорошо а, или делать что-то не очень хорошо на наречие очень подходит I would never want to make a career out of it. To make a career out of something, запоминаем предлоги. Превратить что-то в карьеру. То есть начать, чтобы делать профессионально. Она говорит про пение. И вот из пения она карьеру бы делать не хотела. It is something that I want to continue to pursue. I have immense respect for anybody who plays the cello. It is something that I want to continue to pursue. I have a respect for anybody who plays the cello. To pursue, это преследовать. В буквальном смысле еще заниматься чем-то, продолжать, добиваться you inspire people to pursue their dreams. Ты вдохновляешь людей на то, чтобы они преследовали свои мечты да, Чтобы они шли за мечтой Immance, Огромный, тут имеется в виду immense, respect, Огромный успех И челло это сокращенно от виолончельноса ну что ж, на сегодня это все Если вы еще не смотрели Wednesday Этот сериал есть на Puzzle Movies А впереди у нас январские праздники Как раз можно будет посмотреть Я вас поздравляю с наступающим Новым Годом Пусть он будет для вас Каким-то гораздо лучше, чем этот Потому что он для всех для нас был непростым Учите английский по фильмам, сериалам И видеороликам с Puzzle English И до встречи в Новом Году